Разница между тем, что вы строили в России и в Лондоне? Первое, когда я открывал первый ресторан в Москве, мне было 19 лет. Поэтому это было намного ярче, скажем так, и интереснее, чем мои последующие рестораны. Если говорить о разнице, вот меня спрашивают, затраты. Я говорю, затраты все те же самые. А бюрократия? Я говорю, бюрократия точно такая же, как в России. Только в России мы платим взятки. А здесь мы платим адвокатам. То есть в России, если нельзя, то точно можно. А здесь, если нельзя, то нельзя, если можно, то можно.